Всем привет, с вами Макс Репьев, и сегодня мы возобновим эту старую или новую рубрику района Сочи, потому что на сегодняшний день очень много людей переезжает в Сочи, интересуется районом и интересуется инфраструктурой этих районов. И сегодня мы будем с вами рассматривать Эмеретинскую низменность, ныне ПГТ Сириус, Олимпийский парк, то есть у этого района много названий. И раньше мы с вами рассматривали, в принципе, районы, район, и это делали и пешком, и на мопеде, и на мотоцикле, а сегодня мы будем его с вами рассматривать на самокате, потому что это самое универсальное средство вообще передвижения по Сочи. Потому что можно ездить и по тротуарам, можно ездить и по дорогам. И если вы рассматриваете, например, себе самокат, то я крайне рекомендую, если вы живете в Сочи, взять полноприводный самокат, потому что на заднем приводе вы сможете ездить только по равнению, на полном вы сможете ездить еще и в горы. И вот я использую такой вот самокат, называется он Joyer, и он удобен тем, вот я его выбирал, потому что он, во-первых, складной, а во-вторых, он полноприводный. В общем, сейчас мы с вами цепляем камеру на лоб, и поехали рассказывать про район. Надеюсь, что все очень хорошо видно. Камеру я поставил так, чтобы было видно в основном инфраструктуру вокруг. И погнали с вами прокатимся по району. Сразу, наверное, хочу сказать, что здесь есть действительно интересные места. И мы не будем с вами сегодня кататься только по набережной. Моя цель именно показать вам весь райончик целиком. И мы заедем с вами по разным локациям. Можете себе чайку там налить или еще чего-нибудь сделать. И покажу вам просто, что здесь ребята сделали вот такую историю с постоянно пополняемой коммерцией. Здесь вот у ребят серф. Вот так он выглядит. И постоянно добавляются какие-то еще места. Кафешки, какие-то магазинчики, рестораны. Это вообще вот морской порт именно Эмеретинского Здесь э, очень много людей провожает закаты, просто приходят сюда гулять. Ну, как бы и сейчас это, в принципе, видно. Мы с вами чуть позже еще окажемся на набережной. А сейчас я вам хочу показать одну из жемчужин такую Сочи. Это жилой комплекс Эмеретинский. И э, он, как бы, тоже отображает очень хорошо э, контингент района, кто здесь живет. То есть, в основном, ребята, у которых есть денежки, и они вот предпочитают ПГТ «Сириус». Выйдем, в принципе, с территории, потому что здесь как бы особо нечего смотреть. Вот привезли каких-то школьников, спортсменов. Футбольный клуб «Динамо», я так понимаю, судя по их форме. И вот, кстати, прелесть самоката. Мы с вами спокойно можем передвигаться по дорогам общего пользования. Я вот сейчас вообще в шлеме. На шлеме стоит камера. И мы с вами спокойно газим по дорогам. Вот 42 километра он сейчас разгоняется. Это, кстати, вторая передача. Вообще, самокат, конечно, едет 73, по-моему. И вот мы сейчас не будем стоять на красный и просто поедем теперь уже по тротуару. Именно в этом весь и кайф самоката. Так, секунду. Спасибо. Вообще, очень хочется, наверное, сказать сразу, что сам по себе Сириус действительно подготовлен для жизни, комфортной. Это как новый район э, в Сочи, потому что его сделали с нуля. Вообще изначально здесь было болото. А как видите, на сегодняшний день здесь есть вот и тротуары. То есть можно и с колясочками походить, и на самокате покататься. И везде есть подъемы. То есть для людей с ограниченными возможностями здесь будет достаточно комфортно. Потому что все тротуары переходят э, в нормальные ну, вот, скос, видите, в дороге. И скос есть на заезд. Мы сейчас с вами подъезжаем... К жилому комплексу Эмеретинский, то есть это комплекс апартаментов и его же еще издают в аренду как гостиниц, то есть есть доверительное управление, есть просто как резиденции. Сейчас, вот. Кстати, минус езды на самокате, в отличие от мотоциклов или мопедов, что тебя никто не слышит, то есть ты едешь и вот как-то подкрадываешься к ним. Вот он, Эмеретинский. Вот так он выглядит, малоэтажный, построен он был к Олимпиаде. Давайте, наверное, все-таки чуть-чуть повыше подниму камеру, потому что я вот понимаю, что я много смотрю вниз, чтобы дорогу контролировать. В общем, это Эмеретинский, построен он был к Олимпиаде, пятиэтажные такие сооружения с достаточно простым ремонтом внутри. Но при этом квадратный метр здесь стоит в районе миллиона рублей на сегодняшний день. И минимальный апарт – это 50 метров, в районе 50 миллионов можно сейчас найти, что-то поискать. Каждый комплекс, каждый корпус, точнее, из них обладает бассейном, точнее, каждый квартал постоянно подогреваемый. То есть можно туда зайти, чилить, расслабляться. И бассейны есть как и с правой стороны, так и с левой стороны. И, кстати, вот я очень много говорю в своих видео, что сюда заходит все больше и больше коммерции, и после Олимпиады вот здесь было просто перекати поле. Во-первых, эта недвижка особо была, ну, как бы никому-то не нужна, потому что здесь не было коммерции, ничего такого, то есть, ну, можно было просто жить, и все. Вся инфраструктура была в Адвере. То на сегодняшний день вся инфраструктура переезжает сюда. Вот какие-то веганские бары, вот, Йош-бар, Рыбус-бар. Здесь, кстати, есть очень прикольный ресторанчик, называется он Пицца Фишт. Сейчас мы до него доедем, я покажу. Очень много в своих видео я его рекомендую. И говорю, что ребята, обязательно приедьте, попробуйте там очень крутые вафли картофельные. Ну, там на самом деле очень вкусно. Это как бы не пиццерия даже, а именно ресторан. Вот здесь находится служба размещения и приема. То есть вы можете свой апартамент сдавать, а можете в нем жить. И контингент людей здесь действительно живет очень неплохой. Я думаю, что в принципе по машинам это даже... Как бы хорошо так заметно. То есть, Каены, новые рейндж-роверы, Феррари, Ламбы. То есть, я думаю, что какую-нибудь Ламбу мы сейчас увидим где-нибудь здесь на парковке стоящую. Вот. Но ну, это просто так немножечко контингенте, Безусловно, вот, кстати, Пицца фиш ресторан Очень вкусный. И ну, весьма рекомендую вам сюда сходить. Еще также здесь есть очень хороший магазинчик. Называется он Гастроман. Всю запрещенку в виде хамона каких-то там итальянских оливок. Все это можно найти здесь. И про что я говорил, что, в принципе, раньше инфраструктуры это здесь не было. И рестораны здесь появились за последние 3-4 года. И действительно качество этих ресторанов. Вот я закрыл Ferrari, стоит. Вот, пожалуйста, вам а Вот Porsche еще стоит. Где-нибудь Ламбу, наверное, может быть, увидим. А, так, Гастроман находится вот за вот этой вот завесой, так скажем. Очень крутой магазинчик с очень крутыми товарами, то есть сыры вот эти вот с плесенью, все там есть. Их по сути три в городе, один вот находится здесь, один находится на Мамайке, один находится на рынке Фабрициуса. Вот еще какой-то гастробар Море и Вино. На самом деле, кстати, в Сочи очень мало винных баров именно со специализацией на вино. Здесь, пожалуйста, вот он есть. Ну и сейчас мы, наверное, с вами проедем по набережной, просто покажу вам основную ее концепцию. Она вообще здесь так-то длинная, 8, по-моему, километров она занимает. Но мы с вами проедем ее часть, потому что дальше мы с вами завернем к олимпийским объектам. А после этого мы с вами поедем, посмотрим новую школу, заедем, наверное, еще во фрукты. Но я, честно, даже не знаю, сколько у нас будет длиться этот обзор, но мне кажется, что долго. Поэтому можете поставить на паузу его и наличие чайки себе, может быть, даже за рулетиком каким-нибудь в магазин сходить. Или что-нибудь более изысканное подобрать под себя. Так, вот мне интересно, да, смотрите, есть спокойный съезд. То есть, по сути, любая дорога выводит нас к нормальным въездам, выездам для комфортного передвижения, там, с коляской или еще с чем-нибудь. Вот она, набережная. И набережная представлена. Действительно э, хорошая инфраструктура. Во-первых, здесь все больше и больше ресторанов появляется. Вот с левой стороны какой-то ветерок появился. «Парус» — это старый ресторан. И, насколько я знаю, «Ла Пунта» сюда переехала. Да, вот он. Он, он раньше находился возле э, колеса обозрения, вот в тех краях. На сегодняшний день здесь. И вообще сама по себе набережная разделена, вот вы заметили, на две такие зоны. То есть правая зона – это пешеходная, а левая зона, вот по которой я еду, – это велодорожка и дорожка для самокатов. Здесь, кстати, нельзя ездить на мопедах вообще. Вот делают какую-то спортивную площадку, футбольное поле, там еще что-то. Так, похоже, мы с вами здесь не проедем, потому что ребята в который год уже здесь ремонтируют набережную, да? Давайте хоть глянем. Ее просто постоянно у них размывает, они ее все время чинят. Ладно, тут благо недалеко, сейчас объедем. Не хотелось конечно этого делать, но показываю вам все как есть. Благо дублирующих дорог здесь предостаточно, и мы сейчас с вами быстренько с этим справимся. Так, надеюсь меня хорошо слышно. да? Итак, сейчас мы с вами где-нибудь тут пешком, то мы на самом деле можем мимо зданий здесь пройти, вот на самокате, видите, не везде. Очень, кстати, много здесь самокатов можно взять в аренду, поэтому если вы приезжаете на отдых сюда, машина как бы может быть вам и не нужна, но самокат вам, конечно, сильно поможет, но опять же, стоимость самоката в аренду примерно такой же, как в такси. А то и дороже даже выйдет, потому что ну типа покатались прикольно там и так далее. Это, кстати, парковка относится к Америтинскому. Здесь можно поставить тачку, ну по моему 500 рублей в сутки стоит на сегодняшний день. И здесь вот еще видите протаптывают такие вот дорожки, на которые мы с вами, к сожалению, заехать не сможем. Но зато сможем заехать с вами вот. без каких-либо то проблем а с левой стороны, как вы видите, у нас вся инфраструктура в виде наследия Олимпиады стадион Фишт, большой айсберг шайба там еще чуть дальше у нас спряталась айсберг это и тренировочная арена айсберг ну короче здесь действительно большое наполнение спортивной инфраструктуры, которая была в Олимпиаду и его еще дополняет, дополняют, дополняют как вы видите с правой стороны у нас появилось множество заборчиков. Если раньше это были пустыри, то на сегодняшний день это территория, которую активно застраивают различного рода инфраструктуры. То есть вот справа мы сейчас подъезжаем с вами к спортивной площадке, которую недавно реализовали. И вот оттуда мы с вами выйдем на пляж снова. Едем. Вот про что я говорил, да, что самокаты тихие. Ты вроде как бы и большой, и страшный. А едешь, но тебя все равно не замечает. Поэтому, если вы будете ездить на них, то а, будьте аккуратны. Вот, заедем сейчас с вами на новую вот эту площадку. Ее сделали совершенно недавно. И, как вы видите, ее уже активно используют. С правой стороны, кстати, вот это, это большой бассейн. А вот эта вот вся часть, она абсолютно бесплатная. То есть, вы можете взять снаряды. Ну, естественно, не хоккейные вот клюшки, да. А можете взять... Так, бассейн тоже посмотрим. Вот так он выглядит. Так, вы, значит, здесь можете взять любые снаряды, баскетбольные, футбольные мячи, теннисные ракетки и так далее, и поиграть. Это, кстати, вот место сделано специально, чтобы проводить закат, потому что закат находится вон в той стороне. И вот она спортивная площадка, которую, ну, может, месяца полтора назад как открыли. И, как видите, сегодня у нас ну, не, не жарко, детишки вот все это... Либо варим. Вот еще стрит оказывается, есть вода питьевая. Самокатчиков, конечно, много. Вот ребята играют здесь вот такой вот изогнутый теннис. Также дальше у нас есть большие вот такие вот поля для мини-футбола, для баскетбольных. Вот этих вот приблуд всех. Пляжный волейбол. И вот здесь вот еще стритбол тоже есть. Плюс еще есть там зоны воркаута и так далее тому подобное. Кстати, очень, кстати, крутая история, что э, вот здесь вот можно абсолютно бесплатно воспользоваться раздевалкой. Она вот в этом здании находится, и э, переодеться, и потом уже пойти тренироваться. Так, чем мы здесь выйдем на набережную? Да, выйдем. И вот мы сейчас с вами ее и посмотрим. Набережная сама по себе длинная, 8 километров длиной. И мы с вами здесь... В основном увидим людей, которые, скорее всего, будут ходить по специально выделенной дорожке для велосипедов. Вот как бы она. Но я думаю, что мы здесь встретим с вами различного рода нарушителей. А вот про что я говорил, что дорожки разграничены специально. Вот мы с чуваком едем на самокате здесь, а ребята гуляют вот здесь. Морешко, то есть это прям первая-первая-первая великовая первая, первая линия. И вот это вот на сегодняшний день все осваивается различного рода коммерцией, инфраструктурными комплексами, спортивными зонами и так далее. Пляж свободный, кстати. Пожалуйста, можно прийти. Очень много людей сюда приходит провожать закат. Кто-то просто бегает. Ну, как бы набережная действительно хорошая, инфраструктурная, красивая и ей грех не пользоваться. Еще раз повторюсь, что очень много коммерции, все добавляется, добавляется, добавляется. Сам вот на сегодняшний день большой стадион в Сочи это Фишт. Его изначально хотели разбирать, но потом передумали, и здесь базируется футбольный клуб Сочи. Самокатчиков, кстати, тоже рекомендую вам побаиваться, потому что никто тут на них с правами не ездит. А зачастую самокаты дают... Девочкам, которые первый раз просто на них садятся, они там перепутывают газ с тормозом и иногда приходится, иногда происходит ДТП. Монтера. Вот апартаменты комплексом Монтера Севью Residence. вы уже, возможно, видели видео на канале. Самый дорогой, самый топовый на сегодняшний день комплекс в Сочи, комплекс резиденции, пятизвездочный отель, который вы можете либо использовать самостоятельно, либо использовать это все под сдачу в аренду. У комплекса 11, по-моему, 12 гектар земли, 11 бассейнов, будет еще комплекс бань, вот именно в этой части, где я сейчас еду, будет собственный бич-клаб. Цена на сегодняшний день от 116 миллионов рублей или 2 миллиона 200 тысяч за квадратный метр. То есть вот эту правую сторону, где вот сейчас у нас находятся какие-то пирсы, какие-то вот тут вот фотобулки стоят или еще что-то. Это все ребята забирают под себя и делают здесь собственный бич-клаб закрытый. То есть вы туда попасть, ну как бы сможете, но цена будет просто для людей со стороны неподъемная. А для тех, кто обладает апартаментами, либо приехал в комплекс на отдых, они, естественно, будут бесплатные. Мы не будем с вами ехать по всей набережной сейчас, потому что в этом нет особого смысла. Мы с вами прокатимся сейчас, ну, наверное, до ресторана высота может быть хотя можно и здесь так -то свернуть то есть здесь по сути особо показывать нечего она э, вся представляет из себя вот с левой стороны коммерцию а с правой стороны море я бы хотел наверное здесь э, показать вам косяки может быть мы еще выйдем на эту набережную но не вижу пока особого смысла она длинная и вся вот одинаковая ресторан бухло вот еще э, я хочу сейчас доехать с вами до олимпийских объектов и показать вам косяк этих самых олимпийских объектов именно территории располагающей вокруг них особенно если вы с коляской там или еще что-нибудь а оттуда мы уже с вами доедем до наверное мы с вами доедем до аллеи пальм не знаю вообще насколько у нас там хватит камеры на сегодняшний день но постараюсь это все как-то уложить Сейчас мы еще с вами посмотрим, сколько у нас время записывает. 16 минут. Я думаю, что мы еще примерно столько же сможем с вами записать. Вот Монтера строится. У них есть комплекс вилл и комплекс апартаментов. Полностью монолитное сооружение. Действительно качественная постройка. И э, за счет цены они создают здесь контингент людей, которые могут себе это позволить. Те, кто не могут позволить, говорят, что это дорого, неоправданно. И так далее, и тому подобное. Я вот тоже не могу себе его пока позволить, но не говорю, что это дорого. Говорю, что я это не могу себе пока позволить, потому что потому что не могу. Но 116 миллионов я понимаю, что это стоит. Так, мы с вами сейчас а, проедем вот здесь через пешеходный переход и окажемся возле олимпийских объектов. Но вот придется подождать. Да хотя я думаю, нас никто не наругает, если мы на красный зашел в общем, Огромное количество вот зазывал на экскурсии. Посмотрите в их честные глаза. Они вам все расскажут про Олимпийский парк. Вот, пожалуйста. Они всем абсолютно предлагают. Ну, просто на удачу. Так, это, в принципе вторые прогулочные зоны именно вторая такая линия то есть здесь тоже мы с вами видим разделение дорожек но здесь они не обозначены то есть что и что поэтому используют их как угодно и вот здесь вот мы с вами сейчас проедем к самим олимпийским объектам к олимпийскому огню и проедем с вами ну, как все вот это короче площади Так, здесь вот у нас а, в основном собирается и разбирается холл новой волны, вот именно на этой площадке, но на сегодняшний день под него строится там, я не, не знаю, концертный зал, возможно, пустит себя, новую волну, возможно, нет. Так, вот такие вот у нас здесь косички есть, значит, по ливневке. И мы с вами въезжаем вот в эту часть Олимпийского парка. Я до сих пор не могу привыкнуть называть его ПГТ Сириус, что в моей душе он Олимпийский парк а для местных вообще это совхоз Россия. Вот. И то есть они тоже никогда не переучатся. Еще знаете, у местных есть очень многие таких вот названий: типа я на птицефабрике стою. Что это вообще? Где? А это вот магнит возле адера, если вы вдруг не знали, который большой, на который самолет садятся. Так вот, косяк-то в том заключается, что с коляской, например, с инвалидным креслом или на самокате, вы можете попасть сюда только с этой стороны. Потому что все остальные части <свы> находятся в переходах. И то есть вы либо с собой будете эту коляску нести, либо вы будете объезжать все это место. То есть вы заехать можете только отсюда и только таким путем. Больше никак. Ну, с вами просто посмотрим сейчас вот эти все пост-олимпийские объекты. А вообще, ребята, вот именно на вот этих зеленых газончиках в дальнейшем хотят построить город мастеров. То есть здесь будут такие однодвуэтажные дома, и это все будет принадлежать институту Сириуса. И что-то они, короче, тут будут делать. На самом деле есть огромный буклет, что из себя будет представлять Сириус, какие у него основные направления развития, чему они здесь будут обучать людей и так далее. Но вот смотрите, да, то есть вот переход, видите, да, его? Через трассу формула 1 Ее, кстати, будут убирать, скорее всего, в ближайшее время. Ну, или убирать, или ее уменьшать. И, на самом деле, когда вот ее уберут, то здесь останется свободная, открытая зона, когда вы сможете ходить без этих переходов. На сегодняшний день эти переходы, конечно же, сильно мешают. Ну, потому что, например, если вы идете с Эмеретинского и хотите послушать вот здесь вот поющие фонтаны, то вы должны дать вот такой вот крюк, пройти через Монтеру, ну и как бы вот так. А когда уберут трассу, ну, мне, конечно, это не хочется, чтобы ее убирали, потому что вы знаете, что я гонщик, да, и мы частенько здесь гоняем. Но ее, скорее всего, уберут, потому что с точки зрения экономики, с точки зрения эксплуатирования этой трассы, то есть огромный кусок земли, который ну, не приносит денег, а может приносить. Вот еще один переход через эту самую трассу. И вы ничего не сделаете, то есть вы здесь будете поднимать эту коляску на себе, либо волоком ее как-то тащить. А заехать вот именно по-человечески спокойно можете только вот через Монтеру, если вы идете с пляжа. Но я сейчас вам еще покажу, как выглядит Сочи парк. Потом мы с вами дошуршим до школы. Я честно очень верю в то, что мы сможем уложиться с вами в обзор. И не сядет камера, конечно. Но надежно умирает последний. Если едете на самокате, я крайне рекомендую вам следить вообще по сторонам. Потому что очень много людей здесь, которые ну, просто едут, восхищаются тем, что вокруг них происходит, вот так вот головой крутят и могут тебя не заметить. Я очень много видел здесь ситуации, когда народ просто врезается друг в друга. Поэтому будьте осторожны. Если вы арендуете самокат, то относитесь к этому действию ответственно. Ну вот, видно, да, как девочка в напряжении едет. Молодые очень, кстати, уверенно газуют. Опять же, также не сильно досмотрят по сторонам. А, кстати, вот мы едем сейчас с вами. Это всего лишь вторая скорость из трех. И это даже не полный привод. Поэтому, если вы переезжаете в Сочи, например, и не хотите передвигаться там сильно далеко, то самокат с гидроизоляцией обязательно вас здесь спасет. Поедем с вами, наверное, прокатимся по вот этому вот мосту. Он нас выведет колея пальм. Оттуда мы с вами доедем через отель «Сочи Парк» к новой школе, которая была построена. И будем надеяться, что камера у нас не сядет, и мы с вами сможем доехать до «Фруктов», прокатиться там, может быть, еще до набережной, как-то посмотреть вообще именно инфраструктуру, там, где Екатерининский квартал находится. Но просто сам по себе район именно вот ПГТ «Сириус», Олимпийский парк, он самый большой в городе. И его просто так как бы, ну, не показать. Очень удобное такое средство, именно самокат, потому что реально можно вот по тротуарам ездить и по всему, по всему, по всему. Так, что-то вот у нас тут с трассой происходит. Какой-то картинг, что они здесь собираются делать. Вот это, да? Вот это поворот. У меня там машина еще что-то. Вот это, да. Вот это разочарование. Надо будет, значит, сходить, покататься туда, пока есть возможность еще. Вот. А, кстати, Сочи парк справа от нас находится что-то типа российского диснейленда комплекс аттракционов их там тоже дополняют делают страшнее какие-то маятник вот какой-то поставили я честно здесь был крайне раз в пятнадцатом году не особо люблю вот эти вот развлечения но на горках катался короче советую ли ну да сходите посмотрите прикольно будет мы сейчас именно по вот этой вот дорожке с вами доедем до сочи автодрома именно до входа. Вот главная трибуна по левой стороне. И я помню, раньше народ говорил, что ой, в Сочи, короче, нет тенька, Олимпийский парк не зарастает. Вот мы снимали, наверное, первый обзор про Олимпийский парк, может, году в семнадцатом. На сегодняшний день, смотрите, как деревья вымахали, а? То есть они реально были маленькие. А сейчас вот здоровые их поливают каждый день вообще. Ну и плюс еще тропические ливни. Вот видите, как разворачивается? То есть никто особо не смотрит. Вот. Мы сейчас с вами выйдем на аллею Пальм. Это такая часть, где вообще это конечная остановка автобусов. Это конечная остановка для ласточки. И там действительно красиво. Очень много людей фоткается. Вы, в принципе, можете встретить множество таких фоточек в соцсетях. Именно с этой вот локации. Ну, сейчас выйдем, покажу, я думаю, вы ее узнаете. В принципе, отсюда можно быть еще и получится вам рассказать, где этот Сириус-то и заканчивается. Раньше вообще, кстати, здесь вот забор был. Сейчас вот его убрали. То есть вот вокзал Олимпийского парка прямо перед нами. Это конечные остановки автобусов. Вот, в принципе, автобусы там и стоят. А это Аллея Пальм. То есть вы в большинстве своем можете реально встретить в соцсетях огромное количество фоток с вот этой вот местности. Я покажу вам сейчас, просто проедем так аккуратненько. Вот здесь. Свадьбы, тачки, бикини. Все, короче, происходит вот здесь, поэтому мальчишки, если хотите познакомиться с классными девчонками, которые делают здесь фотосессии, просто приезжайте сюда, забивайте кальян, курите его и точно на кого-нибудь нарветесь здесь. Так, я сейчас с вашего позволения посмотрю, Снимает ли у нас до сих пор камера или нет И продолжим Так, да Все окей Камера снимает Так Все окей, камера снимает Звук пишется Едем значит с вами дальше Ага, вот он кстати и косяк Что мы с вами здесь Съехать не можем Приходится спускаться. Здесь, как, бы, как вы видите, пока еще территория такая не облагоустроена. Вот строится концертный зал. Монолит уже здесь залили. Сейчас, я думаю, будут его там отделывать. Говорят, что, ну, один из лучших в мире концертных залов с огромным количеством декораций. То есть все это будет в наличии. И будет происходить огромное количество спектаклей. Причем не нужно это все вести там из Москвы или еще откуда-то, все будет внутри. Прикольно на самом деле решение, потому что э, мы действительно с вами увидим здесь огромное количество спектаклей, которые сможем посетить. Или вы, например, приехав в Сочи, будете наслаждаться не только морем, но еще и культурой. Морем. Ох, моя бы учительница русского языка бы сейчас морем. Высказала бы все, что она обо мне думает. Вот видите, как из паркует. Просто шел и оставил. А, что бы и нет. Никому же не мешает, да? Так, ладно. Аккуратненько. Спасибо. Проезжаем сейчас с вами. У Сириуса, кстати, еще и своя пожарная часть есть, чтобы вы знали. Свое отделение полиции, своя скорая, своя больница. Все, что угодно у них здесь есть. И все это подчиняется напрямую Москве. То есть вообще, вот мы сейчас с вами находимся, это даже не Сочи. Это даже не Краснодарский край. Это Сириус. Блин, как долго я стою. Ну, ну, давай, давай, давай, поехали. А вот мы, кстати, сейчас с вами проезжаем здесь. Сочи парк-отель. Раньше он назывался отель Сириус, ну это давно было. Потом его назвали Сочи-Парк-отель, трехзвездочный, но ну, очень крутой. Там а, действительно большая территория. Большая территория с бассейнами, со своими ресторанами, барами, магазинами, курортными товарами и всем чем угодно. То есть... И он на сегодняшний день такой дешевый. У них такая стратегия, что они в межсезонье убивают конкурентов ценой. У них 1200 рублей на сегодняшний день стоит номер всегда просто загружена. Летом стоит ну, порядка 80. номер Сейчас как бы 1200 просто для того, чтобы оплачивать сотрудникам зарплату и э, никого не распускать, улучшая при этом континент. Ну и на самом деле они э, также убивают конкурентов просто этим самым. Причем территория реально большая. Порядка, наверное, 20 гектаров у них здесь. Может быть даже и больше. Много бассейнов. Много всего, и действительно, здесь можно очень за недорого пожить в межсезонье. Но, естественно, новогодние праздники и все остальное, это как бы стоит совсем других денежек. Так, чувак. И вот мы сейчас с вами подъезжаем к новой школе. Новую школу детский сад построили в Сириусе. Вот детский сад перед вами, двухэтажный, вон то вот здание с куполом. С, со сгибом, которая это спорткомплекс их же, а, вот, собственно, школа находится. Ладно, объедем вот так и проедем вот сюда. Да хотя, поехали по дороге, чем я учиться Вот, здесь, как вы видите, еще и КПП есть, чтобы в эту школу зайти. И кажется, уже вот, тусуются там, общаются, девчонок, надеюсь, обсуждают. И вот этот президентский лицей Сириус называется. Короче, если у вас есть прописка Сириус, то вероятность сюда вам попасть сильно выше. И здесь действительно собрали хороших учителей. Хороших всех. Так что вы можете попытаться. Если прописки Сириуса нет, то это будет сильно сложнее сделать. Вот поэтому на самом деле очень много людей покупают там квартиры во фруктах, хоть и говорят, что ой, да, это же жуткий эконом, да кому он нужен, покупают в основном из-за прописки. Потому что в хороших комплексах, надежных, самое главное, в Сириусе с пропиской раз-два я обчелся. Потому что вот это вот все, что вы видите сейчас на своих глазах, это апартаменты, и вы здесь не пропишетесь. Временную регистрацию только можете сделать сроком на 5 лет. А вот с прописочкой это как бы есть сложности. И... Поэтому многие, как я уже говорю, рассматривают фрукты. Во-первых, это ФЗ-шная стройка. Ее первый корпус, в первую очередь, с ней вот сдали недавно. На сегодняшний день минимальная цены начинается там от 12 миллионов рублей. Но если от инвесторов поискать, то можно что-то и 10-10 500 найти. Это будет там 31 квадратный метр. Мы сейчас с вами поедем не по эстетической части Сириуса, для того, чтобы вы вообще понимали, как это все выглядит. И прокатимся с вами вдоль железнодорожных путей. Именно вот с левой части мы сейчас объедем вот эту вот промзону. А вот промзона в дальнейшем из себя будет представлять технопарк, технополис точнее. То есть сейчас мы здесь видим вообще хрен пойми что, не очень понятное и не очень эстетичное. А в дальнейшем здесь будут внеидерические центры. Ну, вот прям тут. Да. А в это сложно конечно вериться. но на самом деле человек такое сознание, которое ни хрена не верит, пока это все не сделалось. А те, кто верят, на этом зарабатывают. И поэтому у нас, вот, например, очень много людей покупали квартиры во фруктах, когда мы им говорили, что цена поднимется. Они говорят, ой, да блин, да кому это надо? Много было на самом деле возражений. Мы напродавали там действительно много квартир там, по 3-4 миллиона, на сегодняшний день минимальная цена 12. Чего было не покупать, непонятно. А сейчас как бы звонят и говорят, что сейчас все цены рухнут, и мы это все будем покупать за 2 миллиона. Но можете посмотреть очень много аналитических видео о тех же моих, где мы рассказываем почему цены не будут падать где они будут расти почему они будут расти и так далее если также поверите не в то что уже будет поздно а в то что действительно можно сделать сейчас то тоже возможно заработать что-нибудь. короче вот эту всю часть будут ребят перестраивать и здесь будут внедренческие центры на сегодняшний день здесь есть не действующая нефтебаза лукойловская а будет в дальнейшем, как я уже сказал, внедренческие центры и все-все-все. Вообще, кстати, весь Сириус хотят перевести на электротягу, и мы в дальнейшем, может быть, с вами здесь увидим какие-то электрокамазы, вот эти, которые сейчас Камаз нам сделал электричку, но Тесла, как бы, вряд ли нам будет поставлять в ближайшее время. Ну, хотя, кто его знает, может быть, и будут. Нисаны лифы электросамокаты, безусловно, и еще какие-нибудь электрические штуки, которые не будут загрязнять окружающую среду. И, самое главное, не будут здесь шуметь. То есть, мы увидим с вами в ближайшие 5-10 лет действительно большую перестройку самого района, которая будет выделяться от всей застройки в самой стране. А пока вот тут, видите, вот, железнодорожные пути. Но я думаю, что если бы я бы вам снимал видео где-нибудь в далеком 2006 году, когда еще даже никто не знал, что в Сочи будет Олимпиада, то здесь бы мы бы с вами увидели просто одно болото. А как бы болота, как вы понимаете, здесь нет. И уже есть цивилизация. Так, сейчас с вашего позволения еще раз посмотрю, что у меня с камерой. Камера, значит, у нас снимает. Так, камера снимает, это значит, мы с вами сможем доехать до фруктов. Я, господа, буду нарушать сегодня правила дорожного движения, как вы заметили, что я не особый такой пай мальчик в плане ПДД, поэтому мы с вами здесь по нелегалу прям насквозь вот так вот эту дорогу и проедем. Потому что ну просто далеко до этого пешеходника ехать, он вот находится вон там, ну ладно уговорили, хорошо. А то скажете потом, что чему ты вообще нас учишь, рассказываешь нам, как правильно, а сам тут дебоширишь. Сейчас вот мы с вами шуршанем по вот этому вот переходу и доедем до фруктов. А почему нам, собственно, нужно перейти? И, собственно, почему нам красный-то горит? Ну, короче, в общем, я пытался быть хорошим, но не получилось, знаете. А почему нам надо перейти дорогу-то? Потому что только с этой стороны мы с вами можем переехать через, через магистраль. Вот. Если бы я, господа, сейчас был на мотоцикле, я думаю, что народ давно бы разошелся. Но я прекрасно понимаю, что я на тротуаре, а тротуар это место для людей, но никак не для самокатчиков и не для... Так, вот это, конечно, косяк. Да, не проработочка. А что у нас здесь? А здесь у нас даже тактильная плитка лежит. Я вообще, честно, здесь на самокате первый раз еду. То есть пешком-то я здесь ходил, а вот самокат-то я эксплуатирую первый раз. Так, ребята с коляской, аккуратно. Проезжаем с вами АК, Эмеретинский курорт, он называется. Да, Все правильно. Хороший комплекс, но дорогой был. Вот про что я говорил, что только с этой стороны можно нам с вами перейти дорогу под землей. И, к сожалению, только вот таким вот путем. Это на тот момент, если вы обладаете квартирой, например, в тех же фруктах, то вы должны будете пройти вот такой вот путь. На самом деле, с фруктов до моря дорога занимает пешком 25 минут, это уже неоднократно было засечено, но я вам сейчас это все покажу. Как вы видите, вот я росла в метр девяносто один, еще и на самокате спокойно размещаюсь в таком помещении. Мы, кстати, сейчас с вами проезжаем под двумя дорогами, под двумя магистралями, то есть одна вот ведет в Абхазию, а вторая с Абхазией. Гениально, да? Народу много, доходит, да? смотрите -ка. И вот они, жилой комплекс фрукты. Он относится к Сириусу. Насколько я помню, урожайный, вот этот прямо, который прямо ближний к нам, тоже, по-моему, относится к Сириусу, но я могу заблуждаться. А вот летняя резиденция, та, что вот подальше, метрах в 300 отсюда находится, она вот уже как бы не в Сириусе совсем. Такой колоритный чувак. Но по поводу тротуаров я вам, в принципе, показал, да, что действительно комфортно. Можно с коляской здесь прогуливаться. Никаких проблем вот, как бы особо здесь нет. Все пропускают, уступают. Тоже вот. <С> мне сказал, то, что уступают. И сразу же и не уступили мне дорогу. Вот они, жилые фрукты. Первая очередь сдана, вторая скоро сдается. Вот здесь я вам говорил, что можно купить квартиру от 10, ну с половиной это если сильно поискать, а вообще на сегодняшний день там ну порядка, порядка короче 12 миллионов, это будет однушка и это от. Короче, я думаю, что мы не будем сейчас с вами заезжать во фрукты, мы сейчас вот по тому пешеходнику проедем, и уже по дороге вернемся назад. Я просто хочу вам показать, как выглядит море, довести вас до набережной. Именно уже не по тротуарной части, а по такой больше автомобильной, потому что вы как бы и так поняли, как выглядит пешеходный переход, как выглядит проезд, вот этот проход. Не хочу я поднимать самокат в эту горку, поэтому мы с вами воспользуемся всей его мощью и силой и поедем прямо вот так, благо скорость нам позволяет это сделать, можно конечно подоткнуть третью сейчас еще, но не вижу особого в этом смысла, аккуратненько сейчас мы с вами в свет включим, чтобы у нас точно было видно и сзади и спереди, вот мы грубо говоря с фруктов с вами на самокате шуршим сейчас к морю или на мопеде, мопед кстати тоже очень удобная техника, его всегда можно запарковать. Его всегда можно пристроить, заправить Он не бензин не жрет, а нюхает И вы спокойно можете здесь ездить Но самокат еще универсальнее Потому что его можно домой занести Зарядить, можно в багажник положить Можно, ну короче По тротуарам на нем в конце концов можно ездить А например на том же мопеде уже не получится Вот, кстати, я сейчас включил полный привод 41 километр мы сейчас с вами едем и вот мы с вами вот здесь вот переходили дорогу. Как вы понимаете, здесь действительно все близко, все удобно, все комфортно. И мы сейчас с вами доедем до моря. Покажу вам еще эту часть Меридинского курорта, Екатерининского квартала. Ну, кстати, торговый дом Подкова, очень много здесь стройматериала продают. Как вы видите, мы, в принципе, даже еще и зачастую быстрее, чем некоторые машины. Главное только, чтобы они не поворачивали без поворотника, а то... Иногда ребята вот с такими номерами могут себе это позволить. Да, на самом деле не только они. Блин, надо было по той стороне ехать, потому что здесь находится орнитологический парк. Там много птиц, кролики бегают, фазаны, значит, там еще есть, прогулочные зоны, пруд с лебедями. То есть это вот все в левой стороне вот там располагается. То есть, ну, с коляской там погулять, то есть тоже все, пожалуйста, можно реализовать. Интересно, да, вот дорога, пешеходный переход в никуда. Ну, точнее, в левую сторону есть, а вот в правую-то его что-то и нет. Понимаете, да, кайф самокатов? 41 километр, это вторая передача, можно третью. Но будет страшно. Не мне, но вам точно. А если не вам будет страшно, то мама наругает потом меня точно. Вот что за человек? Вот я же на кольце ехал, еще и на главную. Вот, короче, опасность самоката заключается вот в этом. Потому что вас вообще ни во что здесь не ставят, если вы едете по дороге, хотя, ну, ты как бы участник дорожного движения, ну, как говорится, бог ему судья. Это все до сих пор еще орнитологический сквер находится вот по левой стороне. Мы сейчас с вами выйдем, наверное, снова на набережную, немножечко прокатимся, опять же, посмотрим просто, как у нас там снимает камера, как она себя чувствует. И после этого мы закончим весь обзор, потому что, в принципе, весь район я вам уже показал. Даже если сейчас камера отсекется, ничего страшного не произойдет, потому что основная концепция и основное все уже показано. А, это вот такая часть, даже не знаю, как ее назвать. Я, кстати, чтобы вы знали, вообще не ориентируюсь в улицах, именно в их названиях. То есть я знаю, что где находится, пожилым жилым комплексам могу вам сказать. Но я вот хоть и бей не помню, как называется эта улица. Вот это вот какая-то... Сейчас, подождите. А, это Таврическая, вот написано. Жилой комплекс Art Light City, он с левой стороны, за ним находится Bridge Resort. Очень прикольный отельчик, 4 звезды, с конференц-центрами, с большой территорией. Все, как бы там есть. Так, и мы сейчас с вами, наверное, завернем налево. Немножко, конечно, неправильно. Вот мы поехали, нам надо было предыдущий проезд, потому что там много коммерции разной прикольно и интересно, Так, чувак, я вот проехать хочу. Я, ну, прекрасно понимаю, что самокат, как бы, это не движение для дорог общего пользования, но почему-то, вот если даже ты, как велосипедист, грубо говоря, это знаешь, велосипедиста, ну, не надо пропускать, что ли? А я и в шлеме на секунду еду, я так-то большой. Так, вот это вот у нас ФГУ, ФГУ Юг Спорта, гостиница Спорт Ин. Много там прикольных волейболисточек живет. Здесь вот магнит большой с пятерочкой. Видите, да? И здесь вот у нас за этой территорией начинается сам по себе Бридж-резорт. Семейная гостиница, семейный отель. Очень хороший, кстати, по качеству, с очень хорошей шведкой. Но вот не по той мы немножко улицы поехали, но вы зато посмотрите колорит. В дальнейшем все это нахер все равно выкупят. Построят здесь какие-то огромные виллы за... Как у нас говорится, ахулиард. Вот. И это все будет эксплуатироваться другими совершенно людьми. Но это все будет сделано только тогда, когда Сириус уже полностью заживет, зафункционирует, когда народ поймет его ценность, его стоимость, и тогда это все заиграет другими совсем красками. Вот эта улица я точно знаю, называется на бульвар надежд. Потому что я очень часто езжу в поликлинику. туда, там, спортивная поликлиника есть. А вообще это называется Екатерининский квартал. Бархатные сезоны. относятся все к ним. Что тут нам газует за ним. В общем, тоже недорогое жилье здесь в плане аренды. Но в плане стоимости именно недорогой на зимний сезон. Летом-то как бы тут все нормально стоит. Так, выезжаем на эту. Посмотрим, что у нас там снова с камерой. Как она там себя чувствует. Мы уже продолжим. Так. Слушайте, ну камера снимает, звук пишется. Прокатимся по набережной тогда. То есть это в принципе вообще конец этой самой набережной. И если у нас удастся прокатиться до конца, ну, откуда мы с вами начинали, это будет вообще, конечно, здорово, потому что вы увидите, как она выглядит. Но если камера сядет, сразу хочу вам сказать, что не обижайтесь, видео может резко оборваться. Но всю инфраструктуру я вам реально показал, сейчас мы с вами просто посмотрим уже так детальненько, посмотрим, как выглядят тут ресторанчики. Вообще, наверное, я сейчас заеду в булочную, очень крутая здесь есть булочная от Новикова, ресторан «Высота», и при ней пристройка есть. Это их же булочная. Очень крутые булки, блин. Если бы можно было бы вам передать вкус этих булочек, то вы бы сейчас бы быстро бы взяли уже билеты на самолет и прилетели бы сюда. Ну да ладно. Вот видите, да, я говорил, что нарушители будут. Как бы это велосипедная дорожка. Вот. И там написано, что это велосипедная дорожка. Но все, как говорится, классно это хотели. И никто. Не соблюдаю. Это какой-то магазин Пума. здесь. Чего? Спорт энд фэшн написано. Квик Сильвер. Немножко, конечно, вот напрягает меня то, что здесь... Ну, вот пока еще в разнобой вся эта коммерция с какими-то разными логотипами. То есть синий, желтый, зеленый, красный вообще любых цветов можно встретить, но есть действительно концептуальные хорошие заведения. То есть здесь вот они это вот Надо запомнили это местечко Бургер Клаб вот. ну то есть здесь вот уже реально начинается концепция. То есть в основном здесь реально хорошее заведение э, с правильным сервисом с хорошей едой вкусное самое главное и очень мало колхоза. Но вот по некоторым моментам, конечно, хочется чтобы было покрасивее. Ресторан Магеллан, кстати, очень неплохой. Входит в один из лучших ресторанов города. Можете вот его посетить. Ну ладно, не в лучших, но топ-20. Вон там, кстати, дальше еще находится Ла -Луна» По вот этой улочке. Там тоже все уверенно и увесисто. Вкусно готовят. Завтраки, обеды, ужины. И еще апероль наливают, значит. но не знаю, сейчас будут наливать апероль или нет. В связи с всемирным отношением к России. О, кстати, мы с вами подъезжаем к весьма сомнительному объекту. На мой взгляд, я, безусловно, никого не обсуждаю. Ну, короче, виллы вот эти вот продавали по 600 миллионов рублей. Вилла относится к Арфе. Много известных лиц здесь купили себе вот эти вот виллы. Но вот у меня вопрос. Чуваки, подождите. Нахера здесь жить? Вот я еду на самокате и вижу все, что там происходит. Вообще все. Кто в бассейне там купается? кто там на каком-то же любови занимается друг с другом, кто там задницу чешет и так далее. То есть все это реально видно. Но вот, в принципе, Оксана Федорова, Мисс Вселенная, выбирает Сочи. Она реально купила здесь. Вот в этой вот себе какую-то из них вилку. Зачем она здесь нужна, я честно не знаю. Никакого уединения, ну типа близкое море и куча зевак. Мы его не предлагали, как бы не предлагаем, ну просто потому что под наше понимание мира объект как-то не вяжется. Да, он как бы стоит этих денег, безусловно, ну, я бы там жить, короче, не хотел. Но если вы вдруг хотите, значит, что мы вам можем его продать, но мы вас будем всячески отговаривать. Поэтому если вы хотите настоять и купить его, то ссылочки все указаны внизу, пожалуйста, можете это все рассмотреть под сдачу вот и тут один просто человек купил вот эти вот дома поделил значит их на несколько апартаментах и сдает их теперь просто как отдельно свою гостиницу ну почему бы и нет то есть никто не запрещал и вот он так решил сделать а вот это вот еще один поющий фонтан тут еще и факелы там делают вот очень много кстати людей собираются здесь а мы с вами уже по сути подъехали к булочной именно к высоте к ресторану вот не ночью, кстати, открылся не так давно Вот это вся, короче, часть Это новиковские рестораны, они действительно вкусные Хорошие, эстетичные, правильные С хорошей подачей, с хорошим сервисом То есть в них не стыдно сходить Не стыдно их порекомендовать Поэтому сходить Короче, господа, я приехал Вот сюда мне Надеюсь, вам понравился обзорчик Он был, на мой взгляд Профессионально интересен И если вы выбираете Сириус, то он вам поможет Господа, я за булочками, а вам хорошего настроения, удачи и пока.